Отправляя в самостоятельное путешествие на машине, нам необходимо быть подкованными. Что если проезд запрещен там, где мы собирались проехать? А если отель, в котором мы решили остановиться, не так уж и хорош? У меня, кстати, так было. А возможность снять приличный номер по адекватным ценам в последний момент просто нет. А если мы планируем поехать туда, где, скажем, нет вообще интернета, и ориентироваться на местности как-то надо? Так вот за нас уже подумали создатели различных приложений о которых я сейчас вам расскажу которые будут полезны в автопутешествии это абсолютно не реклама, никто мне за эти приложения не платил, никто не связывался из управляющих этих приложений, создателей этих приложений, не просил мне, Егор, сделай обзор, чтобы нас загружали себе. Это просто мы поковырялись с моими коллегами и составили этот списочек, чтобы кому-то, возможно в дороге это дело приложить бы пригодилась если вдруг кстати друзья если вдруг кто-то знает еще полезные приложухи которые вам пригодились где-то в дороге пишите обязательно в комментариях и чтобы мы посмотрели имели в виду также потом записали какую-нибудь полезную ведюшку. приложение Maps Me естественно ни одно путешествие не обходится без карт сейчас все мы с вами в гаджетах в телефонах так вот разработчики позаботились о том чтобы путешественникам было проще сориентироваться на новой местности и мепсми представляет собой офлайн карты по всему миру с возможностью построения маршрутов от точки а до точки б приложение показывает э, все в деталях даже очень удаленные места Интерфейс русскоязычный. Что важно, ориентируется он под GPS и строит как пешие маршруты, так и автомобильные. То есть, если машина остановилась, дороги дальше нет, можно пешком. В том числе между разными регионами и странами. В 2014 году Maps.me была признана лучшим приложением Google Play. Ready Go. Как только вы обзавелись офлайн-картами, имеет смысл подумать о виртуальном гиде. Приложение Ready Go не просто представляет некий путеводитель, но и предлагает разговорник, на шести языках английский испанский итальянский китайский немецкий французский 6 да? вроде 6 но <свят> самое главное что не всегда есть в других подобных приложениях он дает ценную информацию касательно самых разных вопросов с помощью ready go вы сможете узнать что можно а что нельзя перевозить через таможню в тех или иных странах где выгоднее всего поменять валюту и по какому курсу а также всегда будете в курсе последних событий в стране приложение также можно использовать без интернета. Следующее приложение — GoGoBot. По версии USA Today GoGoBot — это наполовину Facebook, а наполовину Тураген. Его основателями являются Тревис Кац, который в свое время приложил руку к созданию MySpace, и э, Ори Зальцман, бывший главный инженер э, Yahoo Boss. Смысл приложения — предоставить путешественникам возможность узнать, о том, как можно провести время, а также посмотреть рейтинги, фотографии и комментарии касательно тех или иных мест. В приложении есть фильтр, э, не водяной, да? Где каждый путешественник может выбрать подходящий ему тип отдыха. С семьей на свежем воздухе, для гурманов, эконом-варианты, приключенческий. Приложение представляет собой некую игру, где за рассказы в историях о своих путешествиях пользователь получает очки таким образом путешественники могут помогать друг другу играющие. единственный минус приложения исключительно английская версия road trippers еще один виртуальный помощник в выборе развлечений в путешествиях а вам необходимо указать свое местонахождение или же пункт назначения дату поездки и что бы вам хотелось посмотреть или поделать приложение на основе ваших интересов подберет для вас подходящую программу, а также построит маршрут. Приложение знает обо всех необычных, нетипичных для туристов достопримечательностях, мероприятиях, ресторанах, парках и даже турбазах. Приложение на английском языке. Румер. С маршрутами и э, программой разобрались. Дальше необходимо разобраться с ночлегом. Хорошо, когда уютный номер в отеле уже забронирован, но автопутешествие настолько непредсказуемо, что куда-то можно просто не успеть. Так вот, многие водители предпочитают искать жилье в самый последний момент, потому что они не знают, докуда они доедут. Для того, чтобы не пришлось ночевать прямо в машине, скачайте приложение Rumer. Здесь есть возможность оплатить те номера, которые уже были оплачены другими путешественниками. Но по каким-либо причинам они не смогли остаться в отеле или отправиться в поездку. Выигрывают обе стороны. У тех, кто уже оплатил номер не сгорают деньги, а те, кто приобретает комнату, не переплачивает за срочность бронирования MultiGo, Газбади и Паркопедия. В путешествии на поезде или самолете волноваться о количестве бензина не приходится, чего не скажешь о путешествиях на автомобиле. Приложение MultiGo позволяет узнать стоимость топлива на ближайших заправках, а также цены на них и даже количество обслуживающего персонала. Цветовой индикатор помогает понять выгодность цен на бензин, а другие пользователи размещают фотографии и комментарии на основе чего составляется рейтинг АЗС. Газбади ⁇ еще одно приложение, которое позволяет сравнить цены на ближайших заправочных станциях на основе предоставленных пользователями данных. Другая головная боль автопутешественников ⁇ наличие парковок и парковки. Парковочных мест. В приложении содержится информация о более чем 70 миллионах парковочных мест в 89 странах. Паркопедия помогает найти и проложить маршрут парковки, а также располагает информацией о способах оплаты. Следующее. Wi-Fi Map. Будущие путешествия, особенно за границей, есть риск остаться на долгое время без интернета. Хорошо, когда поблизости есть какие-то кафе, торговые центры, где есть бесплатный Wi-Fi. Но иногда приходится потратить время, чтобы их найти. Приложение Wi-Fi Map найдет заведение с бесплатным доступом в интернете за вас. Приложение ни в коем случае не взламывает чужой Wi-Fi, он только ищет незапароленные сети поблизости. RAMK — это русский автомотоклуб, Приложение, которое представляет собой круглосуточную быструю помощь автомобилистам в путешествии в 400 городах России и 48 странах Европы. С его помощью вы сможете оперативно заменить колесо, отключить сигнализацию, зарядить автомобильный аккумулятор, вызвать автоэлектрика и, вступив в этот клуб, приобретя клубную карту, вы также становитесь обладателем карты Show Your Card, которая дает возможность получения скидок в в пунктах аренды авто, а также в некоторых ресторанах, гостиницах и даже аквапарках. Номер 9. Первая помощь. МФОК и КП. Отправляясь в путешествие, тем более автопутешествие, стоит позаботиться о безопасности. Официальное приложение ⁇ Первая помощь ⁇ Международной федерации Общества Красного Христа и Красного полумесяца, разработанное глобальным центром по обеспечению готовности к бедствиям, дает быстрый доступ к необходимой информации. В случае, если кому-то нужна первая помощь. В этой приложухе есть подробные инструкции, как действовать в тех или иных ситуациях и номера скорой помощи в том числе за границей. Приложение может работать и без доступа в интернет. Picture This. Не стоит забывать и о приложениях развлекательного характера. Если вы планируете отдых на природе, то вам может быть интересно приложение Picture This. Оно Распознает более миллиона различных растений с точностью до 98%. Достаточно сфотографировать цветок или растения, и искусственный интеллект не только идентифицирует его, но и даст подробное описание, а также рекомендации по уходу или по устранению этого растения. Это вот мне, наверное, нужно, потому что я не разбираюсь, какой лист цветок или ягода я честно говоря этим приложением не пользовался но как бы звучит прикольно друзья спасибо вам за просмотр если вам понравился данный выпуск ставьте ему лайк обязательно подписывайтесь если еще не подписались пишите что вы думаете о всех этих приложениях чем вы пользуетесь и чем не пользуетесь что можете порекомендовать увидимся в следующих видео